присутствует э, генеральный директор Курпыского национального академического театра оперы и балета имени Малдебаева Истамбаева Москвек Маджанович, э, исполняющий обязанности главного балетмейстера театра Таирова Роза Абдуловна и также э, ведущие солисты э, балета Кизбар Телек, Алина Магбиталиева, Аджар Эргешева и Адабек Садыркулов, которые сегодня расскажут о, об успешных гастролях, которые прошли в Российской Федерации. Пожалуйста, вас, mm -hmm. и, uh, уважаемые коллеги, uh, Благодарю. Добрый день, уважаемые представители СМИ. О, очень рады видеть вас в этом прекрасном агентстве, где мы не разно свои... Добрый день, уважаемые представители СМИ вчера, буквально Магрива. Которые... İşte. В этом городе за скинзайетом гастроли удались, гастроли прошли успешно, благополучно даже СМИ вчера образовали Магрива. В этом городе за скинзайетом Российская Федерация у нас Наши миссии встречали на утренние и дневные миссии, чтобы даже то есть Наш 100 й бы мы находились, на какой площадке мы бы не были, наша балетная трупа показала высочайший профессиональный уровень. Это говорит о том, что в первую очередь я хочу. Похвалить именно все-таки Бишкельско-хореографическое училище Мечомбика Базарбаева, которое готовит такие хорошие профессиональные кадры. И ребята, которые сейчас находятся вот здесь, за, за нашим престолом, это все выпускники БХО и Мечокбика Базарбаева. Поэтому низкий поклон всем педагогам, которые готовят такие хорошие профессиональные кадры для нашего театра оперы балета в Чебоксарах мы подписали меморандум о сотрудничестве с Чебоксарским театром оперы и балета. Мой друг и коллега Попов Андрей Викторович, мы с ним очень сильно сдружились с прошлого года, когда наши театры, два театра были приняты в Ассоциацию музыкальных театров страны СНГ. В Москве мы дали... Концертную программу для наших соотечественников, Общероссийский Кыргызский конгресс, где я проработал четыре года председателем комитета по культуре и искусству совместно с Кыргызским единением, совместно с нашей диаспорой, они организовали концертную площадку. Туда были приглашены представители правительства Москвы, депутаты Государственной Думы, представители Федерального агентства по делам национальностей при аппарате президента Российской Федерации, представители Дома народов России, а также были приглашены исполнительный секретарь ассоциации музыкальных театров страны СНГ Наталья Зыкова, которая дала очень высокую оценку нашим артистам балета. И мы с ней обговорили пару вариантов, о которых мы расскажем чуть позже. Я хочу сказать, что нашей балетной труппе вот не хватало именно вот таких гастролей. Мы это увидели, мы это почувствовали с Роза которая все время их наставляла, все время им говорила, что они лучшие. Я тоже всегда говорю, что наши артисты самые лучшие. До нас в Чебоксарах выступала такого, балетная труппа очень высокая. Якоб из Санкт-Петербурга. Тоже высочайший уровень. Наши ребята показали уровень не хуже. Наша программа, наоборот, была более насыщенной. После нас э, прилетели э, уже из Перми представители, которые участвовали в этом фестивале. Но нас зал не отпускал. Он аплодировал стоя. И в Казани, и в Чебоксарах, и в Екатеринбурге, и в Москве нам было это, было, это очень приятно. Этот тур мы в этот тур мы повезли два произведения, то есть два спектакля. Это сотворение мира «Генезис» – это одноактный балет современный балет мировая премьера которое состоялась в прошлом году в декабре, а также первый акт балета «Материнское поле», который посвятили 95-летию великого нашего писателя Чингиза Торика Матова. По выступлениям, наверное, расскажет Роза Абдуллаевна, а я потом дальше уже продолжу. И давайте дадим уже слово нашим артистам, наверное. Ну вот Мы приехали на родину. Я считаю, с большим успехом прошли наши гастроли. И что мне хочется сказать, и поблагодарить всю трупу, потому что они очень ответственно отнеслись к этим гастролям. Хотя были очень частые переезды, все время поезд, автобус. Но ребята проявили себя с очень хорошей стороны и по поведению, и по выступлению. Было очень приятно смотреть. Я сидела все время в зале, переживала за всех. Вот. И мне было очень приятно, когда в конце были такие овации, все время зритель поднимался, стоя нас встречал. Это было, конечно, очень приятно. Очень вот на фестивале, когда... Мы ходили на спектакль, смотрели Якобсона «Ленинградца». Конечно, у меня было очень такое переживание, потому что все-таки Ленинград, трупа очень сильная. Я всегда думала, господи, как же мы выступим, как мы покажемся. Но мы показались очень на хорошем профессиональном уровне, нас очень хорошо принимали. И все хотели бы посмотреть не один акт материнского поля, а полностью спектакль, потому что, это, что этот спектакль показали? их вдохновил, Очко. и желание было посмотреть. Я думаю, может быть, это когда-нибудь и свершится, что мы поедем и покажем полностью этот спектакль, потому что он был принят с восторгом. Ну, трупы я хочу поблагодарить за их вот эту самоотверженность, за их вот этот профессионализм, который они показали на всех сценах, во всех городах. Было очень приятно. Я хочу поздравить всю трупу и хочу поздравить и директора, и организаторов, и всех, которые сделали нашу поездку. Вот. Потому что это было очень приятно. Нас везде хорошо встречали, провожали. Всегда с цветами. Ну, Я считаю, что поездка очень удалась. Кастроли прошли на высшем профессиональном хорошем уровне. Я вот только это могу сказать. Спасибо. Ну, ну и получились Для нашего театра это впервые, да, и мы первый раз участвуем в фестивалях такого уровня, в котором участвуют все лучшие театры, труппы мира, и для нас это большая честь. Нам выпала возможность увидеть Санкт-Петербургский академический театр, выступление Академического театра Якобсона. Эти постановки для нас, для многих, может быть, были новые, было очень интересно, и в какой-то мере новые постановки — это всегда интересно, и я думаю, что наши постановки были не хуже, потому что они тоже... Оригинально, да, в своем роде. Про материнское поле мне хотелось бы добавить, что да, действительно, если бы мы повезли весь полный спектакль, было бы намного лучше, чем просто один акт. Потому что история остается недосказанной, начатой и недосказанной. Поэтому... я думаю, что такие фестивали должны быть почаще, то есть в которых мы должны чаще участвовать. А Адьяра, в материнском роли кого вы исполняли? Я исполняла роль Толгонай. Да. да, это была моя премьера, но неполноценная, потому что это был всего лишь один акт, и я исполняла роль Толгонай, а в котором я должна была передать всю боль матери, которая лишилась своих сыновей, мужа. И я думаю, не обязательно зрителям э, знать э, сюжет, да, потому что все и так ясно, все, все настолько э, передано, то есть э, даже не знающий человек, он поймет, о чем, о чем идет речь, что там происходит. Спасибо. Ну всем здрасте. Гастроли прошли очень хорошо, интересно. Спасибо организаторам, нашему руководству, педагогам за работу. Хоть я и гастролировала раньше часто, но с нашим театром это вообще по-другому. Это было очень интересно, волнительно. Все старались, все молодцы, выступили очень отлично. Я думаю, это артисту любому необходимо эти гастроли, потому что это как-то трупу сближает, становится сплоченнее. И плюс это обмен опытом. Мы увидели, как другие артисты да, танцуют. Плюс танцевать в другом театре – это тоже интересно. Вот, почаще вы такие гастроли. А вот в каких вы спектаклях принимали участие? Я станцевала «Дажа Чолпон» Нурдина и отрывок из «Материнского поля». Слонкола, Саджары. А скажите, пожалуйста, вот э, для э, танц, танцоры, да, вот как... Артисты артист, балета. Артисты балета, извиняюсь, э, извините, э, э, слышала, что очень важно, э, какая сцена, да, на каком покрытии, угу. и это тоже очень важно для вас. И как вот э, для вас... Ну, у нас были разные площадки, были и большие, и маленькие, но мы, думаю, справились. И покрытие пола тоже очень важно, да? Там должен быть специальный линолем для артиста, балета. Он должен быть не скользким, не как сказать, не но таким. Не испытывали, да? Ну, были и деревянные полы, но это нормально. Ну уже мы справились, я думаю, мы перед. Спектаклем мы репетировали, там, но ну, мы вот увидели, как в Чебоксарах да. Я показывал вот директору, типа, говорю, вот какой он должен быть. Он обещал, что будет у нас еще лучше, что... Я просто хочу добавить, что по поводу условий я хочу дополнить слова Табека и ответить на ваш вопрос, то что. Кыргызским артистам балета пол это не помеха. Вот это все доказала наша гастроля, потому что сцены, естественно, очень дорогие в Москве, да, в Екатеринбурге, в Казани. Там э, Аренду платить невозможно, но благодаря именно нашим друзьям, э, нашим кыргызской диаспоре, нашим представителям МИДа э, залы будут предоставлены. Хотя некоторые не подходили под наш техрайдер, но наши артисты, несмотря на это, я просто вспомнил, помните историю с Анастасией Волочковой, да, когда она отказалась танцевать на деревянном полу, это что такое? Наши артисты, они не сказали, это что такое? Надо, все сделали, показали. Зато столько э, любви именно зрители они увидели, столько аплодисментов. Во всех городах букеты цветов были именно от э, министра культуры. Э, в Чуваши вообще от э, президента, у них не президента республики, а от глава республики. От главы республики для наших солистов были букеты цветов. В Татарстане отлично от министра культуры огромный букет цветов. В Екатеринбурге, э, в Москве, везде э, мы получили именно любовь зрителей, а зритель для себя просто открыл, что такое кыргызский балет. То, что он существует и то, что он есть. Потому что я в беседах вот на фестивале из Москвы был очень сильный музыкальный критик, она просто была удивлена. И ответственный секретарь Ассоциации музыкальных театров страны СНГ тоже была удивлена, что у нас есть именно не только народные танцы, а именно классический балет, потому что ребята э, выступали и показали отрывки из э, мировых классических произведений, именно балетного искусства, и все зрители были э, удивлены. Я хочу выразить огромную благодарность нашему Министерству культуры, лично Алтамбеку Скарчу э, Максуту, потому что в оперативные сроки просто были решены наши финансовые вопросы. Сегодня символично то, что 12 апреля День космонавтики. Я поздравляю всех э, с этим прекрасным советским праздником. И пресс конференция началась в 12.00. И наш театр Оперболит это тоже мы, можно сказать, первые, кто за счет собственных средств и средств партнеров сделал такой тур. То есть мы э, с помощью Министерства культуры оплатили авиаперелеты. Внутренний трансфер по Российской Федерации взял на себя мой друг, это продюсер Наум Слуцкер, который был продюсером балета Генезис. Во всех городах, несмотря на Екатеринбург, да, где-то друзья нам помогали с приемом. В Чувашии, например, полностью прием был за счет принимающей стороны. Поэтому мы здесь сделали такую коллаборацию бизнеса и нашего театра. Поэтому получился такой тур, за что я хочу поблагодарить именно наших друзей. И то, что кыргызская диаспора играла огромную роль, это тоже все мои друзья. Потому что у нас уже 3 апреля заявлен Екатеринбург, билеты не выкуплены. Я тут же звоню Екатеринбург друзьям, они все на чисто честном слове на полмиллиона рублей выкупают билеты для нашей балетной турпы. Естественно, я эту ситуацию объясняю. Алтамегас, короче, короче, оперативно дает задание. Большая заслуга здесь и салтан эм, Азисовна Мусаев, которая наш прямой куратор. Она всегда поддерживает наш театр. Всем заместителям огромное спасибо. И Министерство культуры, она просто сделала колоссальную работу. И то, что эти туры продолжатся, я не сомневаюсь, потому что мы уже получили приглашение посетить Новосибирск, Красноярск, Абакан, Сахалин, сделать тур именно вот в районы севера. Мы сейчас с ними Они сейчас разрабатывают дорожную карту. Эту же программу мы уже повезем на север. То, что касается материнского поля, я в беседе с Натальей Зайковой озвучил, и со всеми представителями Министерства культуры, то, что 95-летию... Чингиза Айтматова, мы обязаны показать весь балет, ораторию, именно в тех городах, в которых мы были. Потому что это единственный в мире балет-ораторий по произведению Чингиза Айтматова. Если другие академические театры не снимают спектакли, то балет-ораторий – это единственное в мире, и именно поставлено и идет в репертуаре нашего театра оперы-балета. К этой дате, вот к, дню, к 13 декабря, мы должны... Сделать новый гастрольный тур, добавив в наш тур Пашкирию, Уфу, Уфимский театр опер -балета, и Москву и Санкт-Петербург. И уже на юбилей 13 декабря мы должны уже вернуться обратно в Бишкек. Вот такие у нас планы. Угу. Затем мы получили очень много благодарственных писем лично от министров. Это для нашего театра операболета тоже большой стимул, большой прогресс. От министра культуры Чувашии. Естественно, тут для Министерства культуры, для Алтами Каскарыча тоже э, от министра культуры э, свои благодарственные письма. Ну и самое главное, я же сказал, мы подписали меморандум о сотрудничестве с Чувашским театром балета, под, подписанное э, между двумя генеральными дикторами. То есть мы ожидаем к нам на гастроли Чувашии. Театр Пероболета. А до этого, если вы помните, 31 марта мы подписали меморандум о сотрудничестве с Ташкенским театром Пероболета. Лично приезжал Рамис Усманов, мой друг, генеральный директор этого театра, дал прекрасный концерт. И в дальнейшем мы также планируем на 24 год уже выезд в Узбекистан, в Чувашу. Значит, они мы уже туда поедем по туру Екатеринбург Чуваши. Казань, Уфа, Санкт-Петербург, Москва. А на следующий год наш оркестр мы возим в Южную Корею. Оттуда тоже уже получено приглашение. 21 апреля я вылетаю в Москву. В Большом театре состоится расширенное заседание генеральных директоров ассоциации музыкальных театров страны СНГ, где я с официальным письмом обращусь именно к генеральному директору Урину Владимировичу. Григорьевичу и президенту Ассоциации Григорий Григорьевичу, чтобы они содействовали нам, чтобы балет Артур Материнское поле к летию Чинги Зайт именно состоялось на исторической сцене Большого театра. Вот такие планы. Угу. Давайте есть, зайдем. Да, по да. По Почему 25 лет наших артистов не показывали нигде? Ну, давайте я лучше буду отвечать за свой период. Я только год работаю, поэтому о наших планах лучше будем говорить с позитивом на будущее. Я просто не хочу отвечать за тех, кто 25 лет не смог выехать никуда. Просто может у них были другие возможности, другие планы. Может, а здесь мы просто взяли и сделали. У нас по стату 75 артистов балета, но так как трупа не хватает и у многих очень большие нагрузки, у нас сейчас стат артистов балета где-то 50-53 человека. Но мы вывезли 36 человек, то есть туда мы включили наш технический персонал, то есть были наши осветители, монтировщики, костюмеры, то есть все, чтобы... Все создать все условия, чтобы наши артисты чувствовали себя комфортно. Я хотел, уже вот, ребятам сказал, на следующий год мы возьмем еще дополнительно четыре помощников монтировщика, потому что мне было очень больно смотреть, как наши артистки балета, солистки балета с огромными чемоданами переходе, железнодорожные переходы, знаете, хотелось самому помочь, у самого тоже чемоданы. И вот на следующую поездку, да, ребята помогали, молодцы. На следующую поездку мы обязательно возьмем этих помощников, чтобы помогали, потому что у них там костюмы, сами знаете, женский макияж там, ну, и т.д. и т.п. Скажите, в рамках меморандумов, подписанных с Узбекистаном, да, и в этом Чувашском планируется ли какое-то проведение каких-то программ по обмену опытом, например? Обязательно. Можете, немножко... Чувашский театр оперы балета уже пригласил к себе э, дирижера. Сейчас мы, мы будем разговаривать с нашим художественным руководителем. Э, первого его мы хотим отправить, так как у него опыт э, был как главный дирижер. И в театру театре оперы балета очень много гастролей, но у них нехватка дирижеров, именно профессионалов. А у нашего художественного руководителя, Полу Томару Мурзавичу, большой опыт. Сейчас вот мы его отправляем туда. Когда? Мы сейчас с ним обговорим, он же должен еще с семьей посоветоваться. А, отпустят, а не отпустят, да. Поэтому а с, Узбекистаном... с Узбекистаном, значит, с Узбекистаном у них мощная поддержка лично президента. Мы эту поддержку тоже ощущаем, а не может сказать, что у нас нет поддержки, потому что правительство впервые за всю историю выделяет 1 миллиард сомов на культуру. И в прошлом году, когда мы встречались с Ахтамиг он сказал, что нашему театру оперы он пробил 11 миллионов. Но при, на последней коллегии Ахтамиг Аскарович сказал, что нашему театру выделяет 30 миллионов на постановки новые. Это тоже впервые. Мы уже сметы все подали. В этом году будет 4 новые премьеры спектаклей. Поэтому с Ташкентским театром оперы балета там... Действительно, есть чему учиться, потому что все мировые звезды оперы сейчас находятся в Ташкенте и в Астане. И обязательно надеюсь, что они будут и у нас. А вот нам ближайшее время вот, э, с гастролями не планируется из страны к нам? Вы, Естественно. Вековре, да? Декабрь, вот мы хотим именно вот балет-ораторий «Материнское поле» вот вывести опять же по тому же маршруту, по которому вот прибыли с гастролей. То есть Екатеринбург, Казань, Уфа, Москва, Санкт-Петербург. А Чебоксар я забыл. И к юбилею «Чем историк получает мату» именно на сцене нашего театра 13 декабря сделать такой закручительный, поставить жирную точку наши гастроли, которые будут посвящены его юбилею. У нас, да, да. еще а ведущий солисты. Показывает... Потому что э, на фестивале показывали двухактные произведения, то есть первый акт с одного произведения, второй акт с одного, поэтому... Тот же театр Екапсона, вот когда первый акт они показали с одного спектакля, было действительно непонятно. Но то, что материнское поле читает весь мир, и он понятен любому зрителю, это было нам приятно. Сейчас материнское поле у нас идет на киргизском языке, были территории. Мы сейчас вот не перевели, а есть русский текст, мы его переучиваем на русский. И таким образом мы его покажем на этих гастрольных турах. То есть по литературе мы можем вести в любую страну страны СНГ, потому что русский язык там всем понятен, да? Там и монолог матери-земли, монолог Толгунай. Ну, ну, это все будет э, понятно любому зрителю, который знает русский язык. Здравствуйте. Ну, учитывая наши большие планы на будущее, мне кажется, то, что мы показали один акт материнского поля, это была как бы демо-версия того, что мы можем показать в будущем. Поэтому, мне кажется, выбранный репертуар для наших гастро гастролей был очень замечательный. Мне выпала огромная честь исполнить на фестивале Толгонай из балета «Материнское поле». Поэтому я... Надеюсь, что наши планы осуществятся, и мы повезем полностью шедевр нашего театра «Материнское поле» в постановке Урана Сарбагейшего Тунчевича. Хотела бы, выбрать, хотела бы поблагодарить за возможность танцевать эту партию Розу Абдуллаевну Таирову и директора нашего театра Алмазбека Мамаджановича. Всем здравствуйте. Хотелось бы начать со слов благодарности руководству театру, а также Министерству культуры и Министерству иностранных дел за то, что поддержали этот грандиозный действительно проект, потому что вывести такое количество людей и сделать такой большой тур по России, мне кажется, это нужно приложить очень много усилий и вложить очень много средств. Поэтому огромная благодарность вам, Алмаз за то, что э, воплотили все те сказанные ранее слова, и уже исходя из этого мы можем сказать, что действительно все, что сегодня здесь сказано, в будущем должно будет воплотиться. И дай бог э, спектакль «Материнское поле», как и планируется на сцене, исторической сцене Большого театра, будет показана трупой э, Кыргызского академического театра оперы и балета имени Абдулла Самадабаева, которая выступала ранее на декаде э, в Москве, и вот Роза Абдулаевна была одной из участниц, верно? Да. да, она была исполнительницей партии «Алиман», и они той плеядой, а, т, исполняли этот прекрасный спектакль на сцене Большого театра, я думаю, вот это наш шанс а, проявить себя. А, на этих гастролях я исполнял партию Суванкулос и моей, а, моей женой по сцене и Прекрасная Толу была Алина Мамбиталеева, а также в балете «Генезис» я исполнял партию Адама и моей прекрасной Евой, которая была сделана из моего ребра, была Адяра Иргешева. Я благодарю своих партнеров за, за этот эм, творческий тоже союз, потому что в балете э, невозможно работать в одиночку, потому что балет создан так, что Каждый работает в дуэте, и это все просматривается и читается. Что касается балета «Материнское поле», я хочу отметить и сказать, что э, постановка Урана Тунчевича она настолько прекрасна и очень грамотно выстроена. И, как многие здесь отметили, ее можно понять э, просто смотря спектакль. И то, что мы повезли первый акт этого балета было очень грамотное решение нашего руководства именно главного Роза розабдулайвна потому что в этом в этом кусочке в этом начале было показано все мирное время существование мирного времени когда народ просто жил до и как раз переход когда люди узнают о войне и в наши немножечко тяжелое время сейчас, да, это было очень грамотное решение. И хочется поделиться впечатлениями, что тур наш вот этот гастрольный, он прошел в таком, знаете, патриотическом духе, потому что мы очень были... Горды, что мы с Кыргызстана, мы выступаем на всех этих площадках, да, на всех во всех этих прекрасных городах, потому что это тоже ну, не каждому дано выступить и показать себя на такой сцене. В фестивале мы принимали участие после сильнейших труп. И действительно, когда мы выходили на сцену, у меня дрожали руки, ноги, потому что я волновался. Я, ну, потому что накануне мы смотрели спектакль, мы видели, какие исполнители, какие артисты были там. И это было очень волнительно выступать после них. Но когда закончился спектакль, и мы вышли на поклон, и мы видели, что действительно зал аплодировал, и он аплодировал стоя, тогда мы поняли, что значит наш труд был оценен по достоинству. И мы показали себя с лучшей стороны. Поэтому я думаю, аплодисменты и ова овации вот зрителей это самая основная оценка нашего труда, труда артиста. Спасибо. Может, вопросы, да? а вот... Как я ранее сказал то что именно такой тур он был благодаря только вот нашим дружеским отношениям нашим друзьям да цель нашего тура были только участие на фестивале но вот то что по ходу мы хотели захватить те города которые идут по дороге нашего маршрута вот поэтому мы Взяли Екатеринбург, Екатеринбург на себя взяли, значит, Диаспора, да, наше генконсульство, Чебоксар, естественно, это, мы там выступали. Татарстан на себя взял фонд имена Чингизаитматова. Я хочу лично поблагодарить Асхар Чингазыча, его личное участие, его официальные письма на уровне министра культуры. Потом, когда они нам рассказали, как это все было, было очень приятно, они просто вышли даже на главу государства, на президента Татарстана. И он сам подключился. Здесь тоже большая заслуга вице-президента этого фонда Динары Исенбеком Чумбаевой, которая также сопровождала наш тур. И имя Чингиза Айтматова, оно везде откликалось именно с волнением, с трепетом. И каждое государство, где мы находимся, каждая республика, они хотели видеть именно этот балет полноценный. Поэтому на следующие гастрольные туры... Спектакли будут проходить именно в оперных театрах Екатеринбурга, Чебоксары, в Театре оперболета Казани, в Театре Оперболета Уфы, в, театре, в Большом театре э, Москвы и Санкт-Петербурга. В Екатеринбурге и в Москве э, я был представлен представителем Чеченской диаспоры. Они тоже увидели наш балет, и они сразу вспомнили Махмуда Симбаева. Я, естественно, рассказал про нашего мэтра, то, что его профессиональный жизненный путь как мастера сцены именно как артиста балета начинался именно с нашей сцены и естественно мы готовим для его юбилея тоже э, определенную концертную программу подготовим, спектакль приурочим к этому и чеченские представители диаспоры, они тоже обещали нам помочь содействовать во всем этом и также организовать тур саму Чечню на родину Махмуда симбаева Поэтому планов много. Самое главное, варусь в лук, чтобы мы постоянно были сплочены единой командой. Действительно, гастроли, они нас сплотили. Эти гастроли, они нам дали уверенность в том, что мы не хуже. Лучше будем потом, но мы не хуже остальных команд, коллектив, которые участвовали. А до нас участвовала, я же сказал, перед нами питерцы, до них, значит, Башкинский театр оперы балета до них была премьера у самих артистов театра оперы балета Чебоксара. после нас выступала Пермь, 9 у них был гала-концерт, нас тоже пригласили участвовать, потому что на гала-концерте были очень сильнейшие артисты именно Российской Федерации и за рубежи. А так как мы у нас был, выступления в Москве, поэтому отказались. Вот такие успешные гастроль мы провели опять же при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства культуры Кыргызской Республики, за что им огромная благодарность и очень надеемся, что и дальнейшие наши проекты будут также поддержаны уже всеми э, бизнес-структурами. Мы хотели показать вот нашими турами то, что меценаты тоже могут укладываться. Они тоже могут заявить, показать наш театр оперы-балета всему миру, потому что они то могут. И Наум Слуцкий, как продюсер балета «Генезис», и как э, человек, который ответил за внутренний трансфер по Российской Федерации, тоже, тоже большие деньги. Он оплатил все расходы на поезд, от, от, от железнодорожной станции до оперного театра. Вот это весь трансфер, все он взял на себя. Это тоже большое уважение к нашей трупе, потому что мировую примеру Балета Генезис он именно сделал с артистами нашей трупы. Он тоже увидел наш потенциал, наш артиста балета. Он сказал, что потенциал очень высокий. Просто нужно направить нужное русло и обязательно вывести то, что мы сделали. И мы как первый космонавт, сегодня 12 апреля, мы тоже космонавта в культуре, можно так сказать. И такие гастроли не обязательно будут. Я это увидел, я увидел этот результат. Некоторые мои друзья говорят, в чем выхлоп что получил театр, какую прибыль. Я говорю, театр получил признание тех людей, которые не знали про наш театр. Тот же музыкальный критик, она сказала, я слышала там про одного солиста, про второго, приезжали на фестиваль конкурсы. Но чтобы вся такая труппа была на таком уровне, это очень большая заслуга. В первую очередь, наших ледового, нашего Ланбольдмессера. И опять же, я хочу сказать, слава, благодарность педагогу МБХУ. Артистов, артистов, да, артисты, да, артисты молодцы. Сейчас артисты. Махсутов, э с, на встречи, и сейчас Алтамик Асхарович Махсутов на нашей последней встрече, и Эдиль который всегда поддерживает наш театр, у артиста балета минимальная зарплата сейчас будет 50 тысяч сумм. Максимальная 80 тысяч сумм. Поэтому... Мы сейчас возвращаем всех тех артистов, которые уехали, и балета, и оперы. Давайте вместе возродим ту былую славу, которая была при Булатами и Жилке, при Токтомной Ситолеве, при Каиргуль Да И пользуясь случаем, я хочу выразить слова соболезнования семье Столбека Алмазбекова, который э, недавно покинул нас. Это был наш ведущий солист оперы. К сожалению, мы были на гастролях и, пользуясь случаем, хотим выразить соболезнования на Бериджи, а также всей, всей и, и, и в его семье да, и родным и близким. Все на этом? Угу. Спасибо вам большое, okay. успехов! Спасибо. Угу. Давайте общее фото.